Всем приветики! Хочу показать небольшой ассортимент зимних теплых шапок. К нам поступили модельки Хелли Хэнс черного цвета. Прада Рассветочка фиолетовая и черная. Логотипчики везде на каждой шапочке вышиты. Новиночка на рынке молодежная шапочка черного цвета. Кельвин кляй черного цвета и темно-синяя. Adidas тоже черные. Вот такие вот прикольные с помпонами. пришли к нам диор серого цветла. Такого вишневого и черное. С такими классными помпонами. Моделька сидит на голове отлично. Голову резиночка не стягивает. Nike пришел черного цвета и темно-синий. Пришли классные расцветочки Джордан. Три расцветочки. Черный, то есть логотипчик. Белый логотипчик. Здесь сбоку тоже все вышито. И красный черный логотип. Модельки все классные, отлично сидят на голове. На данный момент проходит акция «Успейте купить до повышения цен». Хотела напомнить, что мы работаем как опт, так и в розницу. У нас есть доставка «Авито», «Сдек», «Почта России», «Сберлогистик». Пишите, задавайте все свои вопросы в комментариях. Обязательно всем отвечу. Всем хорошего дня и прекрасного настроения. Всем пока-пока.